Красная шапочка Жила была маленькая девочка. Однажды мама подарила ей шапочку из красного бархата. Вот и прозвали ее Красная шапочка. Как-то раз отправилась девочка навестить бабушку. Идет она по лесу, а навстречу ей серый волк. Облизнулся волк и спрашивая девочку. «Куда ты идешь, красная шапочка?» «Иду к бабушке, несу ей пирожки. Она живет вон в той деревне за лесом». Выслушав ее рассказ, задумал коварный волк съесть бабушку. Он бросился со всех ног к избушке, постучался, Бабушка подумала, что пришла внучка и открыла дверь. Схватил волк старушку и проглотил. Потом волк забрался в постель и стал поджидать красную шапочку. Подошла девочка к домику, постучала в дверь. Только вошла она в избушку, как волк накинулся на бедную девочку и проглотил ее. По счастью, в это время проходили охотники. Они не растерялись, нацелили свои ружья и убили волка. Из волчьего брюха вышли бабушка и красная шапочка, целые и невредимые.